Вот такую очень интересную информацию я получил по своим каналам. Ну, речь, конечно же, пойдет о магнитиках, как вы сами понимаете. Я уже привык говорить изоповым языком, надеюсь, что мои уважаемые подписчики и зрители меня понимают, что такое магнитики и, в общем-то, что такое жижи. Так вот, от одной девочки. От очень правильной девочки поступила информация, от девочки, которая умеет очень многое и видит многое. В общем, это полностью вяжется с моими представлениями, и у нас пазлы идеально сходятся. Так вот, дорогие мои, речь идет о вибрациях, о вибрациях Земли. Ну, я вам уже рассказывал и делал ролики о том, что сейчас вибрации Земли повышаются. То есть... Когда мы находились с вами в ночи Сварога, то вибрации земли были очень маленькие, медленные. Я вам рассказывал о том, что, в общем-то, темные ускорялись, а мы замедлялись. Темные, в общем-то, на низких вибрациях чувствовали себя как рыба в воде. Ну, а мы, естественно, конечно же, были полными тормозами. Причем мы в этом состоянии морока прожили почти тысячу лет. Сейчас потихонечку наступает, в общем-то, сумерки, рассвет сварога, утро еще не наступило галактическое, но тем не менее, вибрации потихонечку-потихонечку поднимаются, эти скачки постоянно происходят и зимой, и летом, но в основном это все происходит осенью, и все это приходится на день осеннего равноденствия, ну, не именно, я не хочу сказать, что прямо вот день в день, но плюс-минус, то есть где-то на сентябрь месяц. И, в общем-то, почему так торопится сейчас сделать как можно больше намагниченных людей? Как вы сами понимаете, что это тоже связано вот с этими вибрациями. Теперь по поводу вибраций. Одни люди их ощущают очень положительно и чувствуют себя великолепно на высоких вибрациях. Другим людям тяжело. Когда поднимаются вибрации, у них поднимается давление, им очень-очень тяжело. Это говорит о том, что среди нас есть как и темные, так и светлые, как и проснувшиеся, так еще и спящие. Но когда поднимаются вибрации, в основном людей все больше и больше просыпается. С одной стороны, это хорошо, но с другой стороны не совсем. Почему? Потому что, в общем-то. Если человек находится на низших вибрациях, и его душой владеют темные, и у него темные помыслы, то для него высокие вибрации, но ну и раз бывает даже смертельно опасно, как в общем-то для всех темных, потому что темные, когда поднимаются вибрации, они очень и очень замедляются, и в общем-то я последние годы это наблюдаю за нашей властью очень и очень здорово, вы посмотрите какие они тормозные, у них все идет через жопу, и в общем-то, чем мы ближе галактическому расцвету тем они медленнее и медленнее становятся но мне на них честно говоря наплевать совершенно у меня душа за них ни грамма не болит у меня душа болит за наш народ потому что в общем то я люблю свою родину а я вам говорил что родина это и есть род твой род небесный и наш народ конечно нам предки говорили что любить надо не всех а только мы тех, кто этого достоин. Поэтому, естественно, когда мы не знаем конкретно людей, достойны они или нет, мы должны любить этих людей. Ну, а по мере возможности мы видим, кто этого достоин, а кто недостоин. Поэтому, в общем-то, я говорю о любви вселенской, о той любви, которую, в общем-то, Создатель на нас посылает, а мы с вами являемся ретрансляторами, которые, в общем-то, через создателя передают свою любовь народу. Ну, например, взять любого человека представителя искусства. Я, конечно, не говорю о звездунах, потому что никакой любви они ретранслировать не могут, так как все вседержитель из них уже давным-давно изъял всю нормальную энергию и в общем-то кроме паразитических низших вибраций в них уже ничего не осталось так как там превалирует желание заработать как можно больше бабла и обмануть свой народ и народ они давно держат за корм но не будем про них так вот что происходит дорогие мои сейчас с намагниченными а с намагниченными происходят очень страшные вещи дело в том что тот кто уже намагнитился они с большим трудом переносят высокие вибрации. И есть основание, что, в общем-то, к сентябрю месяцу многим будет очень и очень хреново. Почему? Потому что в сентябре, как всегда, у нас будут очередные скачки. Особенно, чем ближе к дню осеннего равноденствия, то есть, когда уже наступит 7530-е лето, в общем-то, я вам уже рассказывал о том, что наши предки могли считать по осеннему равноденствию или по весеннему равноденствию, и так и так правильно, но тем не менее, в общем-то, я не хочу на этом сейчас зацикливаться. В любом случае, если вы справите день осеннего равноденствия и осенью, и весной, в этом никакого подвоха не будет, потому что, в общем-то, это великие наши славянские Праздники. Естественно, конечно же, не 1 января, когда, начиная от лже Петра, наш народ начинает справлять обрезание еврейского Бога. Естественно, конечно же, это не Новый год. Еще раз хочу сказать: это обрезание еврейского Бога Ехве и Гова Савао. Потому что Христа мира никто не обрезал. Он был ведическим волхвом. И, конечно же, обрезание ему никогда никто не делал. А то, что. Нам говорят, это очередные байки от Гундяй Конторы. Но я опять же не хочу сейчас на этом зацикливаться. Так вот, дорогие мои, в общем-то, это информация, которая должна стать общедоступной. Люди должны это прекрасно понимать. Что генетика это страшная вещь. Ну, когда говорят о намагнищенных, говорят, что это чипы, это какие-то там, так сказать, приспособления некоторые высказывают, что якобы связано это с 5G и так далее, и тому подобное. Я думаю, что все это ерунда. А вот то, что, в общем-то, этих людей будут принимать не только на генетическом уровне, но и на астральном, на ментальном, после того, как они оставят бренные тела, то я вам уже об этом рассказывал, что у каждого будет своя метка стоять. И вот по этой волновой метке человека будет так сказать, распределен, куда он пойдет в следующей своей жизни, в какой мир он пойдет перевоплощаться, в мир вольных людей или в мир рабов, заново проходить свой земной путь. Вы знаете, что я вам уже делал передачи про планету Эдем, про тот рай, где, в общем-то, люди уходят для того, чтобы опять становиться рабами Божьими». Но и это не главное сейчас. Главное, дорогие мои другое, главное то, что они задумали вакцинировать и беременных, и детей. Дело в том, дорогие мои, что среди нас сейчас очень многие начинают просыпаться. Кто-то уже проснулся. Кто-то токма-токмо начинает просыпаться. Кто-то накануне того что он проснется и в общем то есть люди темные а есть люди светлые так вот их задача сейчас самое главное убрать всех светлых людей оставить себе токма темных для того чтобы они продолжали по прежнему топить вот за эту власть и так сказать быть самыми настоящими рабами божьими и в этой жизни и в последующей ну а тех светлых которых проснулись, их, конечно же, просто-напросто потихонечку прибрать, потому что они этой власти не нужны. И, само собой, вспомните их идею о золотом миллиарде. Эта идея не оставляет их покоя, но самое страшное другое, самое страшное то, что среди молодежи, среди детей, которые вот сейчас рождаются, приходят, воплощаются на Мидгардземле, уже очень-очень много светлых, Светлых людей, которые, в общем-то, все видят, которые могут считывать информацию из Земли. Видеть все прекрасно. И, как вы сами понимаете, допустить темные этого не могут. Поэтому идет такой генетический опыт по отбору, по отбору светлых и отправке их в иной мир. И, наоборот, для того, чтобы оставить себе вот ту темную быдло-массу, которая всегда будет покорна и всегда будет любить своих хозяев. Чем больше их будут бить и чем больше будут над ними издеваться, тем больше они будут любить своих хозяев. И, в общем-то, эта аудитория их очень и очень устраивает. Естественно, они хотят оставить не аудиторию, аудитории, убрать всех стариков, которые, в общем-то, для них является уже отработанным геноматериалом, который не нужен. Понятное дело, что этих стариков уже никуда не приспособить, пользу они им принести никакой не могут, а для них самое главное, дорогие мои, это прибыль. Поэтому я подозреваю, что осенью будет что-то очень и очень неприятное. Для светлых людей, конечно, это очень хорошо, потому что... Когда поднимутся вибрации, все светлые люди воспрянут. В общем-то, они почувствуют себя очень хорошо, для них это будет своего рода праздник. А вот для тех, кто уже успел эту принять эту систему, вот эту жижу, то для них это будет очень хреново, потому что на тех высоких вибрациях им очень-очень трудно будет пережить эту ситуацию, потому что, в общем-то, магнитики делают свое дело, душа вряд ли сможет удержаться в этом теле, как бы тело ее не держало, но душа может уйти. И со всеми вытекающими последствиями, поэтому, в общем-то, и задумана вот такая грандиозная авантюра, самая-самая натуральная грандиозная авантюра против людей. В общем-то, я понимаю, что это видео вполне возможно заблокирует, но я не могу не сказать вам, дорогие мои, об этом. В любом случае, я считаю своим долгом донести до вас эти сведения, и в общем-то эти сведения И эти данные полностью отзываются в моем духе И я считаю своей святой обязанностью Донести до вас эти данные Поэтому имейте в виду Берегите своих близких Если есть еще возможность Постарайтесь им все объяснить Постарайтесь Самое главное постарайтесь спасти детей Спасти своих внуков Потому что это наше будущее Ведь в общем-то Рассвет сварога, галактическое утро, не так далеко уже. Оно рядом, понимаете, рядом. И будет обидно, когда мы тысячи лет жили вот в этой тьме, и когда наконец-таки наступает новая эра, она уже, кстати, наступила. Так вот, когда наступила эта золотая эпоха, она еще, так сказать, заходит только мы на порог. Обидно будет расстаться с ней. Хотя, должен вам сказать, что... Они хитро делают. Я еще раз хочу вам сказать, что ни одного вольного человека они тронуть не имеют права. У них нет таких полномочий. Нету совершенно. И если вы заявляете о себе, как о вольном человеке, как о потомке рода небесного, то вас никто не имеет права тронуть. Поэтому они и делают принудительно, но, как вы сами понимаете, добровольно. Почему? Как бы вас ни понуждали, но все равно это добровольная вакцинация. И, в общем-то, те светлые люди, которые пошли вот на эту принудиловку, на их давление, ну, они сами в этом виноваты, они сами выбирают свой путь. Ведь это все равно их выбор. И темные здесь не виноваты они только на вас поднажали и человек уже пошел если он пошел значит это его выбор и обвинить их в этом никто не сможет в общем то они не нарушают в этом плане конов вселенной не нарушают они дают вам выбор а вы уже выбираете да есть знаете как три выхода помните как у Ильи Муромца, направо пойдешь, будешь битым, налево пойдешь, будешь битым. Ну, а если это все современить, то, говорят, а и здесь, если будешь стоять, тоже будешь битым. То есть, как бы, вроде выходов нету. На самом деле, выход всегда есть, дорогие мои, всегда. Даже выход в окно, это тоже выход. Но остаться вольным человеком, это самый-самый правильный выход опять же я вам высказываю сугубо свое личное мнение которое никому не навязываю каждый больный человек сам за себя решает и никто не сможет за него что-либо решить знаете это и помните надеюсь что вы меня поняли всем здравия и здравомыслия слава роду